Неужели уже началась запись? Да. Господи. Всем привет! С вами Иннен Морган. И сегодня у нас э, фант э, Инстамикс э, с черничным вкусом, потому что э, попалась в пятерочке, я такой никогда не видел и хочу попробовать. Наверное, она похожа на какую-то химозу разноцветную. И раз Инстамикс, то это должно быть что-то очень красивое, но вряд ли вкусное, но мы попробуем сейчас это. Я уже успел прочитать способ приготовления. Способ приготовления простой. Берем, открываем фанту, да. берем, открываем Инстамикс каким-то образом его содерж... О, Боже, это похоже на что-то красное такое кустое. Как бы Запах очень сильный при этом можно кровь Ой, и берем эту кровь э, выдавливаем да, вот так вот и готовляют свои э, лучшие напитки вампир рисунок берут панто берут э, пакетик с э, кровью не буду говорить какой и выдавливает то, что на пальцах облизывает а, Жесть Пис... Пи... а, оно очень кислое Да. там написано, ни в коем случае не употреблять это не разбавленным то есть я теперь понимаю, что действительно вот это вот а, ядерная штука который лучше тешти так у нас тут чаек утренний разбавлю шику ладно в общем э, намешав вот эту вот чуть-чуть э, э, вот э, чтобы не это чтобы не взбалтывать вот так вот покрутим чтобы на ну там на крышке там на этом ну достаточно локта можно все забить э, Фанта превратилась в какую-то фиолетовую дичь. Скорее всего будет очень сильный вкус вот то вот кислотные штуки, вот, которые все мне запачкано. Но у меня это все грязно, так что нормально. Ну что ж, попробуем. Оно потеряло вкус фанта, это точно. Это не фанта. Вкус апельсина заглушается вот этой химозой. И получается вкус. Аромат черничный. Апельсинного черничного. А вот вкус не черничный вкус. какой-то таблетки. Такой вот, очень табличный вкус. Ароматизатор какому-то лекарству. В принципе, я думаю, что ради такого цвета можно и таблетки попить. Так, спасибо за просмотр. Подписывайтесь и ставьте лайк.